Hello, my friends, my name is Max Risk, всем привет, Max Risk, русский ролик. И слушайте, я хочу, я хочу изменить язык, потому что как-то некомфортно, некомфортно, поэтому изменим это, это новое обновление, а то что измениться, э, типа того, настройки некоторые, все, сразу изменили, а в Brawl Stars перезаходить нужно, помните? просто мы играли Брау stars просто пиши Макс Риск Брау Старс, Найдешь. Изменение игрового интерфейса Clash of Что такое? Настройки, игра, изменить, изменить игровой интерфейс Clash of Вводите настройки, нажмите изменить, выберите вариант. Свободно перемещаясь, класс, наконец, там касание, перейти, двойная атака, касание, атака, двойная атака вперед попробую содержанию кнопки копеешь мне делать качество Рак, я, отряд выделите нажатие кнопки войска не выделяет нажатие кнопка войска отряд а, не знаю кнопка войска кнопка выберите свою войска двойные касания выберите войска на экран выберите войска на экран выберите. движение, движение, движение. Господи, не надо так делать. но ну, вот, друзья, про... про... А, понял, что прошло. Нормально. Там новостоительство ну, прошло. Прошло. Э -э -э ну и ладно, тут у нас не прошло все. Поэтому идем, проходим. О, день битвы прям сегодня уже все начали. Йоу, куда спешить? Куда спешить? Н ⁇ Кеша, че 15 ты че проиграл? Блин, что там опасно как-то? А -а -а, бывший лидер. Лидер, что с... с тобой? Я понял тебя. Новый участник присоединяется. О oh май га. Окей. Okay. Первый пошел, значит. Второй пошел, окей. Фарбу почему бы и нет. Ухобленные. Замись тебя. Гнола, конечно. Что еще есть? Сила, давай. Баляй. Псы? А зачем псы? Ну, может быть, там. Ну, если там прохал послаб, то дам. А почему-то стали мне нельзя, что-то не понимаю. Ну хоть там, не ну, знаю, у тебя, вот. а до 3 да. ясненько хитрость сделан слушайте. Значит, мне нельзя, да? Окей. Что у меня хоть тут есть? Варвары, летающие, монстры, гант. Блин, Ну все, друзья, чего у меня тут есть? Нет никакого magic magic Магика нету. Все, друзья, конец нет Ладно, пешка так, пе... а чё пешка, блин, о а чём проигрываю? Друзья, а происходит с Clash Наш клан проиграть? проигрывать. Можем пойти на новый Никто тут, тут не пойму. Гаргуля, Йокард, Лямов, уху-ху. Викинг, блин. Не, Гаргуля тут веселее, чем Викинг. Викинг тоже, конечно, веселее с компанией. Я думаю, уже стрельба на ролик. Я его не выложил. Потому что не было времени, блин ладно так уж и быть так друзья хочу кое-что знать. именно о вот, трофеев кланов восьмое место чё так а, очки клана Во. восьмое место что так 3... 2900 тысячи восемь тысяч десять тысяч это слово значит что мы проигрываем они ладья даже уже конь 4000 999. Почему мы слабаки? Йоу, не проигрываем. Вставать! Всем вставать в бой! Кто-то тросит, А, вот сюда. Так я думаю, там. Да ладно, сойдет. Бой! В бой, Макс Рис! Давай! А -а -а -а. Давай! все можно качать? Кстати, стоп, стоп, стоп, стоп! Клан! Стоп! Я мучил прокачать! 5-6. А че так? А, седьмой... а максимум 4, 6 можно, да? Максимум 6, я понял. Фарбол, сила, летающий гноу летающий еще фарбол. Где фарбол, кстати? И явно не прокачанная я прокачаю вам блин, когда мне это. А, где взял? Не, ноуманы, ноуманы. Маны games Ну ладно, а так уж и рискнул no. О, удачи. Не знаю почему. Мы тут но чтоб узнать все, нужно 5000 кубка набрать мне. И доказали, что мы сериально сильнее всех, чем все. Ну да, нас тут, опять падает 2700, вообще мало. Да. Ладно, ладно, сейчас как-то набью кубки. Кстати, кстати, да. Вот мой код. Добавляйтесь в друзьях. Вот, сейчас... Вон добавляйте срочно добавляйтесь чем больше мы так добавляем тем лучше вот он код угу, ясно чтобы не помочь вместе с вами сыграем если вы крутой чувак только ну может быть девочек кто вы знает то да мы затащим и что-то будет классно а что один один уже играем вот он так уж и быть я буду запускать псоп для начала сойдет думаю это 28 10 4. Псы сойдут А даже так сойдут. псы, потом гнолы и все нормально будет. Давай трогаем, ну, давай Атакуйте. Красавчики! Может быть мы его завалим? А кто знает? Все, псы идут, нужно ускориться. Давай, давай. Там уже полкарты проехали. Проехали. О, oh майка, как страстно сначала начинать. А че, вы знаете, брак? Я понял, он деф хочет. Значит, друзья, если враг а, наш хочет деф, то я сразу строю базу. В принципе. Чтобы увеличить там шансы. Все шансы. Теперь мы призываем летающих, чтобы экономику тоже поломать. Ну, а что думал? думаю что был крутой. Ха. Не. А я тебе бы и нет. У нас тут, конечно, не ускорение, да есть фербов и защиты атака. Да, точку сбора менять. А то реально как там. Могу всех призвать. Могу просто. Давай тут минералы. Мы будем развиваться сначала, да? Потом прям... Так, пацаны. Сюда идем. И потом узнаете, где враг. И чтобы узнали там точно. А это чувачок. Ха будет прикрывать. Вдруг враг уже выйдет. А мы эти типа, кто будем его встречать. Он, наверное испугает, скажет, да опашоут. Ладно, ладно. разделяетесь нормально. Вот меня меняем, что прям карбонируют, не а быстро. На, понял. Может что-то делать? Я ничего не буду делать, а вот отдыхать. Окей, напугали, так скажем. Зато я узнал, что он будет призывать, конечно. Отлично. спасибо. Не да, знаю насчет этого, я вообще не знаю. Но если там увидишь врага, то пожалуйста сообщи нам ой, -мо. -мо. Казарму хотите еще одну. Да? Ну это логично Спасибо за подсказочку. Ща-то, казаму что-то ща построим. Так, вот. Кто-то будет помогать Мэджикам. Нет Мэджиков. Нету Мэджиков. Придется тогда обычных летающих и Время говорит нам, что пора заканчивать катку. Твою же... Oh О, успешен как Блин, Уже все начинают атаковать. Йоу. Так. Ману нам нужно Йо -йо -йо. что будем делать? Развиваем экономику сначала. Тем более мы выиграем пока что время. дайте последнюю катку и все заканчиваем, потому что время. Эх, ладно, следующий сильный меня Здесь Гиганта, кстати, можно. Так, макс риск седу, конечно, тебя тучит Построим. Да? Ну, Хорошо так напасть, что прям мрак не не пробуем. Окей, тогда идем сюда вот, питающим. Насчет э, Олема я не знаю. Давайте одну Олему. не жаль. Газа, чтобы выжить, чем больше базы. А так дают теперь. О, ага, нет базы. Ага. Тоже атака есть, окей. Okay. Ага, понял. Вы будете номер 1. рядом. Что-то Отлично. Ага, если Всем удачи и пока.